Всем привет! С вами Данилка 32244, и сегодня мы с вами разберем и поймем и наймем как ä, делается перевод для Джеймс Бокс по типак бесплатной без SMS регистрации. Итак, сейчас мы заходим в Total Commander, это э, программа, Пу -пу -пу. которую нужно качать, потому что без нее вы не сможете открывать проводником документы. Потом мы нажимаем вот на эту папочку на диске C, где у вас установлена винда. Потом мы листаем вниз, мы листаем внимательно, чтобы не пропустить ничего важного. Потом мы вместе с вами находим System32 и удаляем.